Меня зовут Айдос, мне 34 года, я из города Нурсултан, республика Казахстан. Курс за прошедшие 72 дня участия моего изменил кардинально мою жизнь, мое мышление, мое сознание и вообще в целом отношение к жизни. Очень хотелось бы, конечно, рекомендовать каждому человеку пройти данный курс. Но понимаю, что каждый проходит по мере своей готовности, по мере своей осознанности и так далее. Конечно, изменения колоссальные, в первую очередь об этом отмечает моя супруга, которая видит и наблюдает все это. Она говорит, что я поменялся на 360 градусов, и я сегодня абсолютно другой человек именно мировоззрение, отношение к жизни, к людям и так далее. Более того, э с изменением сознания, конечно, изменяется и мое физическое состояние. Э улучшается общее самочувствие, улучшилась уверенность есть в жизни, спокойствие, радость, счастье гармония во всем моем организме. Это очень немаловажно. Я чувствую каждый свой, можно сказать, орган, каждую клеточку. Могу контролировать всю свою жизнь, каждое слово, каждую мысль, которая появляется в голове. Я как раз-таки искал определенные способы, чтобы стать лучше, чтобы во мне не сикала энергия именно не только физического, но и энергетического плана. И в поиске этого я прошел и прохожу данный курс. Данный курс хотел бы отметить отличается от Других курсов, своей легкостью, простотой и э, такой удобностью его прохождения. Огромная благодарность за авторский курс, данный Анатолию Некрасову, нашему мастеру, человеку, который все это создал, организовал и воплотил в жизнь и всей команде Академии, всем кураторам, всему составу Академии огромную благодарность за то, что мы можем участвовать в данном курсе, можем становиться лучше, осознаннее и решать свои жизненные проблемы. Очень рекомендую данный курс пройти каждому человеку. Не пожалеете. Во время курса, во время этого удивительного путешествия будет много открытий. Себя в первую очередь, своих возможностей, своих талантов. А самое главное, придет радость, счастье и другие необходимые элементы Счастливой жизни.